Давай, что-то... Сюда, мисс, Ребят, бывало ли у вас такое, что посмотрел какое-то аниме и очень хочется поделиться своими ощущениями от просмотра, но рассказать об этом кроме купленной или вручную сделанной фигурки некому. На самом деле это совсем не проблема, ведь есть замечательное приложение для смартфона Амина. Это такое приложение, в котором собрано миллионы разных сообществ, которые объединяют пользователей вокруг их увлечений и интересов. Одним из сообществ, в которых я состою, является Мир Аниме и Кавайа. На главной странице мне очень нравится читать статьи про аниме, Японию и так далее. Здесь можно участвовать в вопросах или просто заливаться. Пать на аниме картинки или мимасики. Тут можно очень круто провести время, общаясь с людьми в чатах на общие темы или обсуждая какие-то вещи. В таких чатах можно завести много хороших друзей. Еще одна очень крутая фишка это викторины. Мне очень нравится проходить разные викторины, ведь они помогают проверить свои знания и узнать что-то новое. Я думаю, вам всем обязательно стоит посетить амина, ведь тут реально круто. Для всех своих подписчиков и пользователей сообщества в своем профиле я оставил вопрос: много ли у вас друзей-анимешников? Обязательно участвуйте в вопросе и пишите свои комментарии, а особо Интересные комменты я вставлю в свое следующее видео. Чтобы принять участие в вопросе и попасть в видео, переходите по ссылке в описании к ролику или в закрепленном комментарии и скачивайте амина для iOS или Android. Также вы можете скачать амина в App Store или Play Market и вручную найти сообщество Мир Аниме и Кавай через поиск. Ищите меня по имени Анимен и подписывайтесь, будет интересно. You gotta get with me. I'm Pickle Rick. No, worse. It's not going to get any And bat, bat, bat, bat, What up, ninjas? <times> Танака, ты тоже умеешь работать на компьютере? И э? что ты умеешь? Расскажи нам. Паленье пробиваемый. По-моему, это самый дурацкий способ использования ноутбука. Блять, ебучий ты, сука, Яндекс навигатор, блядь! Куда ты меня зовез, падла, блядь? Познакомить тебя с моим партнером. Это мой партнер. Вот, это для тебя, холодная иколкая девушка. А, нет! Я этого даже не хочу, но все равно приняла. Муси, муси, пуси, пуси. Сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука. Сколько сосков у сук? Два! Блин, еще одна девушка в горе моего со. И божечки, сестричка в радостях. Ну, Вс, надеюсь, ты помнишь, чтобы никаких поек без презервативов. Скийте, детки! Пути нет пути. От пути нет пути. Я хочу Демона? Ты у ангела спрашиваешь? Ну можешь убить кого-нибудь бабашки? Оп. Саня! Нахуй иди! Нахуй иди! Поехали домой уже, нахуй иди! Нахуй! Нахуй иди! Нахуй! Нахуй! Нахуй! Нахуй! Нахуй! Нахуй! Нахуй! Нахуй! Нахуй! Нахуй! Нахуй! Нахуй! Нахуй! Нахуй! Нахуй! Нахуй! Нахуй!